Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы монтируем фиброплитку «Каньон». Вот так вот она смотрится в смонтированном состоянии. Красивая такая плиточка под кирпич ручной формовки. С этой стороны у нас уже выполнена подготовительная работа. Уже смонтирована обрешетка. Это сухая строгая доска 95 на 20. Сделали утепление 10 сантиметров по деревянному каркасу. Монтировали пленку гидроизоляционную называется она дельта нео вен все у нас проклеено видите все стыки проклеены вот так у нас утепляется окно то есть утеплитель заводится на монтажную пену прикрывает и вот эта часть она у нас полностью проклеивается специальным клеем дельта там создаем такую энергоэффективную воздухонепроницаемую конструкцию тут ребята уже выполняют монтаж плитки каньон крепится она здесь у нас вот таким вот образом саморезы с шайбе закручиваются в специальную пластинку.